Думаю, многие мечтают научиться создавать сайты, прикладывая минимум усилий. Всем привет, вы на канале UID. Многие смотрели мой предыдущий ролик по созданию сайта на VIX, где я рассказывал о функционале и некоторые до сих пор его смотрят. Но все же прошло уже много времени и пора бы записать новый ролик, так как система VIX уже давно преобразилась, приобрела новые функции и в некоторых моментах стала намного разнообразней. В сегодняшнем ролике мы разберем нововведение Wix под названием Wix Addy и, конечно же, как им воспользоваться на примере первоначальной настройки сайта для художницы. Если данное видео вам понравится и хотя бы чуть-чуть будет полезным, хотя данная информация вроде как очень легкая и ее можно освоить просто зайдя на сайт Wix, но все же вдруг, если вам захочется полноценного урока по созданию сайта на данной системе, Пишите об этом в комментариях. И конечно же следующее видео я выпущу намного длиннее, где произведу полную настройку и создание сайта. Итак, давайте приступим. Что такое VIX Adi в целом? VIX Adi это искусственный интеллект для веб-дизайна, как его описывает сама компания VIX. То есть на основе наших ответов на их вопросе формируется дизайн нашего сайта. Итак, давайте приступим. Для этого заходим на сайт VIX, нажимаем «Войти». Вводим наш логин и пароль или же нажимаем создать новый аккаунт. В моем случае я нажимаю войти. Одним из нововведений вообще системы ВИК стало то, что обновился профиль участника данного конструктора сайтов. Теперь сайты можно группировать по папкам. Для этого вам нужно нажать создать папку, наименовать ее как-то. И далее навести на любой ваш сайт. И переместить в папку нажимаем выбираем папочку так я не туда переместил неважно вот таким образом можно загруппировать наши сайты по папкам допустим если у вас сайты о спорте сайты о бизнесе и еще о чем -то. таким образом вы не заблудитесь в них раньше такого не было но давайте же не будем тормозить и приступим наконец к разработке сайта Наверное, менее чем за 5 минут. Для этого нажимаем кнопочку «Создать». Выбираем категорию. У нас это будет сайт художницы. У нас имеются следующие категории, в которых может располагаться сайт. Я считаю, что он должен располагаться в категории «Дизайн». И вот на следующем стартовом экране Викс нас спрашивает. Вы отдаете предпочтение системе АДИ, то есть искусственному интеллекту, и ответите на несколько базовых вопросов для создания дизайна? Или же для самостоятельной разработки сайта. Мы отдаем предпочтение системе АДИ и нажимаем «Создать сайт». На следующем стартовом экране мы можем видеть. Нас спрашивают первый вопрос. Для кого или для чего мы создаем наш сайт? Итак, у нас это художник. Далее, ниже выбираем художник-оформитель. На следующем экране нас спрашивают, какие функции должны присутствовать на нашем сайте. А, я считаю, что онлайн-запись для художника, она не нужна. Она больше подходит для концертов или, возможно, каких-то медицинских учреждений. Поэтому я убираю с нее галочку. Чат с посетителем достаточно полезная вещь, так как художница сможет в онлайне общаться со своими клиентами. Поэтому я его оставлю. Блок. Тоже, думаю, полезная вещь будет, так как она сможет писать о процессе работы или показывать, что она нашла в интернете по своей деятельности, чтобы поделиться об этом с людьми. Больше приложений. Давайте добавим еще интернет-магазин. Тарифные планы, я думаю, здесь не нужны. Можно добавить форму, чтобы люди между собой общались и оставляли отзывы, допустим, насколько им понравилась выполненная работа. А все остальное я считаю, что здесь не нужно. Итак, нажимаем вперед далее нам нужно придумать название нашего бизнеса ее группа вконтакте называется saturation значит и бизнес будет называться точно так же. на следующем экране нас спрашивают имеется ли у нас э, сайт как такового сайта у нее не было а платформа вконтакте она не считается как ее личный сайт это лишь платформа социальная сеть поэтому бесполезно ее здесь загружать если же у вас когда-то был уже сайт, но хостинг вы не проплатили. Вы можете взять с него ссылочку, вставить сюда, и вся информация скопируется на ваш новый сайт на системе Wix. Нажимаем «Вперед». На следующей страничке нам нужно загрузить логотип. Далее можно написать адрес, но фактического адреса у нее нету. Почта пускай пока такая остается, она сможет ее потом поменять. Сюда мы введем телефон. И добавим ее социальную сеть. Итак, мы добавили социальную сеть, добавили номер телефона, наименование и логотип. Нажимаем далее. После этого система VIX нас спрашивает, какой из шаблонов, э, оформление шаблонов нам нравится. Их тут 6 штук. Горизонт, чистый Dendy, модерн, Fusion и классика. Мне Приглянулся Fusion, вообще наведя на каждый можно увидеть его небольшое описание, допустим горизонт это простой, но потрясающий как закат над океаном, то есть здесь система VIX описывает как будет выглядеть наш шаблон, чтобы мы примерно могли представить, почувствовать его. Я выберу Fusion и нажму продолжить. Далее, так как я подгрузил логотип, система предлагает создать палитру для нашего сайта на основе цветов нашего логотипа. Итак, система подобрала нам три цвета, это бирюзовый, белый и черный. Я вполне удовлетворен данным выбором и нажимаю использовать эти цвета. На следующей страничке система нам предлагает выбрать дизайн главный. Первый дизайн мне не нравится тем, что он очень-очень черный это выглядит очень напрягающе. Второй дизайн более легкий. Он Светлый и легко воспринимается глазом Третий дизайн тоже достаточно простой Но с немного другой компоновкой Я выберу второй дизайн Мне он приглянулся намного больше И вот после загрузки мы получаем Первоначальный наш шаблон сайта Который мы можем посмотреть Как будет выглядеть без редактора Здесь у нас уже имеется Социальная сеть Оповещение, наш профиль Корзина, меню, логотип и выстроенные блоки, которые мы можем с вами настроить. Нам потребовалось меньше 10 минут, чтобы создать такой сайт. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. Если вы хотите полный разбор и создание сайта, напишите об этом в комментариях. Спасибо за внимание. С вами был Бакуменко Антон. До новых встреч.